Поехали. Приветствую всех, кто смотрит это видео. Получили сегодня посылку. Заказывали хризантемы на сайте в интернет-магазине ⁇ сад хризантем Посылка шла 7 дней. То есть 28-го отправили нам ее из Майкопа. Пришла она в Ковров, в город Ковров, вчера. У нас вчера 4, 4. 4, 4 сентября она пришла Сегодня уже в ковру. Сегодня мы ее получили, вчера не получилось у нас. Итак, вскрываем и смотрим содержимое. Упаковка вся с предостережениями. Не бросать, хрупкая, указано вверх. Открываем коробочку. Вот такие у нас пришли саженцы. Всего я заказывала 27 штук разных сортов. Вот. Даже не достанешь. Ну, в общем, в целом, смотрите, как все аккуратно. Все продумано. Достаем росточек. Немного э, вижу плесени, но это нормально, потому что было долгое время влажно. Зато э, росток полностью живой не даже не пожелтели вижу там несколько листочков но это просто возможность из-за того что загущение большое вижу что все ростки здоровые мне очень понравилось качество упаковки и то что я получила стаканчики крепкие стаканчики крепкие Палочки все расходишь и чтобы коробка да, не деформировалась. чтобы ничего не На мой помялось. Взгляд, профессионально всем рекомендую заказывайте в интернет-магазине сайт хризантем здесь даже вот смотрите еще и о что я пропустила это у нас инструкция каким образом ухаживать за хризантемами благодарю продавца очень профессионально